Третья решающая карта, дорогие друзья. Карта The Dust 2. Дэди Слейвс против новых патриотов. На самой дефолтной, самой прикольной, самой простой и понятной карте во всем Counter-Strike 1.6. Ну, наверное, проще, может быть, карта что-то типа Pull Day. А, но самая, во всяком случае, турнирная, простая и всем известная это именно The Dust 2. Нажи выигрывают рабы Дэдди и новые патриоты ждут выбора от своих. Uh, соперников. Логичнее всего, конечно, представить смену сторон. Но парадокс весь заключается в том, что смены сторон не будет. Wow! Вот такие повороты. Что поделать? Что поделать? Комментарии просто божественные. Спасибо тебе за твой труд. Вот мне сейчас написали в телеге. Вот, я забываю там писать uh, анонсы. Но меня все равно там благодарят. Спасибо большое от души. А, ну, а мы едем смотреть пистолетный раунд. Саншайн, Джейди, Подорва, Юи, Крейзи Алекс за Деди Слейв. Тейк миха, Кона Мадата, Сомчик, Кровь и Нефора за новых патриотов. Ну и победитель станет, победитель, победитель э, на карте Deadass 2 станет победителем шоу-матча в целом. Напомню, что Инферно закончилась со счетом 16-5 победой. Новых патриотов 16-6 Дэдди Слейв, о, 16-9 Дэдди Слейв выиграли Карту Тускан И решается все на Даст Я бы, конечно, вообще поменял бы местами Даст и Тускан Чтобы на Тускане все решалось Но ребят сами все распикали, им виднее 5 в 2 5 в 1, тейк ми последняя И, конечно, будет ну, Наверное, я думаю, скорее будет невозможно Выиграть этот раунд, учитывая потерянную бомбу и я считаю, что опять же из-за потери скорости, которая была у новых Патриотов, начинаются какие-то проблемы. Конечно, ну вообще сложно говорить, что есть какие-то что есть хоть какие-то существенные ошибки у команды Деди Slaves, учитывая то, как они начали играть, начиная с карты Тускан. Ну, во-первых, конечно, Деди, капитан команды, достаточно сильно усилил, сильно усилил, да, тавтология. Э -э усилил, короче говоря, состав своей команды, помог, я считаю, отчасти выиграть, потому что настрелял тоже достаточно приличное количество фрагов. Ну и, конечно, Джейди, безусловно, заслуга вот этих двух игроков в победе на карте Тускан просто неоценима. Дэди снова с вами. Спасибо Патрикам за Тускан. Кайфанул от души. Саш, сколько еще будет игра? А, Али, вот это вот последняя карта на сегодня. Больше карт никаких не будет. Ну, легчайший раунд для Бадорова и Ю. По два минуса каждый разобрал. Не пора. Ну, может, еще, конечно, и отстрелит кого-то. Но ну, это не сильно поменяет ситуацию. Крызи Алекс. Пятый минус. И это 2-0. Ну, пятый минус не от Крызи Алекса, а пятый минус от Дэди Слейвс что стримы теперь и по выходным запускаешь, что раньше такого не было Когда комментирую матчи и играю на пабликах, тогда и по выходным, да, запускаюсь А так, если просто в какие-то игры играю, ну, например, условно, условно говоря, тот же самый Borderlands На выходных я не прохожу, если у меня нет никаких заказов Простите за скрипт, дорогие друзья Если у меня нет никаких заказов у не пора! Нефора, ничего себе Хакуна Матата и Тейк Ми Вот это раунд на диглах, дорогие друзья Вот это раунд Саншайн 1 в 3, тут неожиданный десант Ну куда Тейк Ми сейчас десантировалась Мне сложно понять Но... божечки мои 19 хп у Саншайна 1 на 1 с Нефорой Ну Нефора бомбу естественно, устанавливает Ну тут как бы такое а, не совсем очевидная позиция, откуда придет Саншайн Поэтому легчайший раунд для Саншайна, как я считаю Сейчас бы пошифтить Сейчас бы открыться с самой идеальной позиции и пошифтить Ну, кстати, должно хватать времени И хватает, дорогие друзья, это 3-0 Ну, все-таки экономический раунд был В целом, новые патриоты его и должны были проигрывать Но поборолись знатно Ну, опять же, респект Дэдди Слейвс, потому что, ну... Тут как бы вы сами все видите Вот, кстати Дэн, вы вчера интересовались Тем, можно ли, допустим И сколько это будет стоить Заказать у меня Прохождение Редалерта Ну вот я не совсем, честно скажу Вернее, честно скажу, не совсем Сильно <смех> уделял внимание поискам Но точно могу сказать, что вот Третью часть можно заказать Прохождение третьей части за 550 рублей Вот Что касается первой и второй части Если вам любопытно, то Могу сказать ну, Уже теперь только завтра Что завтра будет? Завтра я прохожу игру Скрепейдж э, От... Ну, спонсорская игра от разработчиков Тем временем у нас упала точка Б, дорогие друзья Совсем вы меня заболтали И JD, последний в живой игрок обороны Оставался на карте Как получается, 3-1 Вот так и получается Заболтался с чатиком Пропустил очень интересный и очень важный раунд Я даже вот теперь не знаю Как новые патриоты умудрились зайти на Б, Как они умудрились на ней Одержать победу Но в любом случае, что произошло То произошло уже, опять же, момент неизбежен. Хаешки 3, 4 в банку. Ну, одна не долетела. И такой просто 4 хаешки и 4 хп урона всего. Ну, опять же, 4 взрыва. Это, по-моему, очевидно, что уже нужно просто сидеть в это время на точке Б. Потому что там точно и просто железобетонно максимум один игрок находится. Но нет его, нет этого одного игрока Точка Б полностью свободна Непора делает даблкил на зигзаге Попадает под Джей и отдает ему свой автомат Калашникова Ну, кровь забирает Ю Саншайн и Джей Ди остаются 2 в 4 И Саня, Саня, тебе отдельное спасибо Что с нами сегодня лучшие комменты у тебя Витя, благодарочка огромнейшая Джей Ди тем временем у нас отправляется на сейв Вот такая вот у него позиция Хорошая позиция для сейва пойдет, что? Минус от крови. 3-2. Я за новую землю обязательно в следующий раз буду играть. Патриоты, не расслабляйтесь, пишет нам KiloTex. Буду рад. Буду рад, если вы хороший игрок и покажете хороший результат. В принципе, новая земля вчера и так хороший результат показали. Даже невзирая на поражение 3-1, казалось бы, можно назвать это разгромным. Но, во-первых, это не 3-0. Аркада на мидл. Прозевали такую аркаду игроки обороны. Точнее, простите, игроки атаки. Какая-то жесть. Какая-то жесть. Как теперь за бомбы идти мне? Вот этот момент интересен. Ю! паре с тиммейтом уже, ну, 100% знают о том, что на точке Б кто-то ездит. Это тейк. Take... Это тейк ми. Даблкилл с калаша. 3 в три. Но, повторюсь, выбивать этот раунд при любых раскладах вещей будет очень и очень неудобно. Потому что игроки а обороны в данный момент контролируют позицию с бомбой. Подорва. 25 хп, 35 хп у Джейди. Саншайн-то сотый вообще. Не участвовал еще ни в каких перестрелках. Хакуна Матата... Открывайся и сразу бежит на восьмерку Здесь проигрывает перестрелку И только Нефора способен спасти столь тяжелую ситуацию Но 36 секунд не оставляют много времени на раздумье И минус от JD Раунд на этом заканчивается поражением И вот всего-то навсего одна единственная аркада Которую пропустили новые патриоты Поставила точку в этом раунде формально Потому что если бы JD не пошел Аркадий Там уж неизвестно, как получилось бы Но то, что он остановил выход Выбил бомбу, что самое главное В общем-то и повлиял на исход раунда Саня, здорово, как ты, бро? Когда твой стрим в CS 1.6? Икор ставки приветствую Ну, мой, в смысле, когда я буду играть Я буду играть, не знаю, когда Вообще не знаю Когда-то, может, ну, есть возможность Что я буду играть 28 числа Но еще пока что... Этот момент под вопросом, так как он не оплачен Этот момент Крызи Алекс минус Сомчик, 4 в 2 Тейк Ми и Хакуна Матата Ну, не очень, конечно, простая ситуация Кстати, инфа 500, что за Тейк Ми Сейчас играет Юх, на самом деле Потому что по, по движениям Видно, что это совсем другой человек Играет, ну, то есть по движениям Видно, что это играет Юх, потому что эти движения Точь в точь такие же были на Инферно, и на Тускане играл... Вот видно было, что играл другой человек. Но там семейный подряд постоянно местами меняется, чего бы и нет, собственно. 5-2. Дедди Слейвс. Набирают уже 5 матчпоинтов, играя в слабой стороне, и очень странно, что новые патриоты вообще пока что даже не сильно барахтаются. Хороший дымок, кстати. Рикошетом от затылка Тиммейта Тиммейтский затылок Это, кстати, такая фишка Для раскидок, если что Кидайте, короче, тиммейту в затылку Флешку И как будто моменталка <тимейта> Нефора минус Саншайн Крейзи Алекс минус Тейк Подорва минус Нефора Минус от Сомчика. В окне, кстати, хороший. И, кстати, важный минус, дорогие друзья. Он, по сути, сейчас оберегает точку Б вот такого вот прям э, врыва и контроля непосредственного. Но ну, Джейди еще там минус со снайперской винтовки. В на Матату нарисовал. Крейзи Алекс забирает Сомчика. И кровь 1 в 2. Ну, здесь. Здесь нечего добавить. Там в затылок пуля с юспа прилетела. В тушку куда-то прилетела очередь с калаша, и было бы очень тяжело на самом деле что-то изменить. И игроку атаки, мне кажется, такое было просто не выиграть. Ну, надо было забрать сразу Тэшку и резко развернуться на 300... Не надо, на 180 градусов, поднять прицел, выстрелить в окно и попасть желательно первой же пулей в голову Джей Тогда, наверное, шанс на победу еще был бы. Ну, вернее, тогда была бы победа. Прошу прощения, дорогие друзья. А, АВП АВП 3 МК и калаш у рабов Дэдди. И с, непосредственно вот против этого байраунда, новые патриоты будут разыгрывать позицию на зигзаге. И, ну, как следствие, точку А, если их не прогонят. Здесь находится Джейди, который забирает Нефору, который выходил а, в числе первых игроков. Сомчик забирает JD, тейк ми минус U. И 2 в 4. Дорогие друзья, подорва в соло. Уже не 2 в 4. Ну, можно, кстати, было бы, если был бы быстрый выход, и подорва э, не выжидал бы. А можно было бы даже не дать поставить бомбу. Ну, по сути, здесь вот отдакался немножко зря. Потому что этот дак показал голову. take me И take me естественно, по этой голове не промахивается. 6-3. Но слабо. Как по мне, все равно слабо для новых патриотов в атаке. Я не говорю, что именно новые патриоты должны были бы сейчас брать больше раундов. Я просто говорю, что именно для атакующей стороны пока что слабо разыгрывается. Ну, как минимум, атакующая сторона находится в позиции догоняющих. И это уже тоже говорит о многом неприятном для патриотов. Как минимум, что вторая половина будет еще более веселый. JD, я не понял сейчас немножко мува от JD. Там вроде выход с зигзага, а он побежал длину чекать. Конечно, да, надо было и длину тоже чекать. Но тут надо было определяться. Длину в результате чекнуть не успел. Take me минус Sunshine, you последний. Абсолютно мертвая позиция. 6-4. Здесь я уж, позвольте, прибавлю заранее раунд. Потому что ну такое просто не выигрывается. С диглом из и с КТ спауна 1 в 4. Нет, не поверю. Не поверю, пока сам не увижу. Вот когда увижу, вот тогда поверю. А так вообще, статистически, я уже много раз говорил на своих стримах, что, ну, ретейки с КТ спауна, наверное, процентов 90 не случаются. Вот просто не случаются. Не могут люди с КТ респауна нормально открываться, потому что они заранее открываются в неудобную позицию. Надо чекать лево-право-верх. Вверх uh, еще и со спины надо чекать Все, короче, надо прочекать Как это сделать uh, Не всегда рождается адекватный план Тем более в большинстве своем даже нет гранат Экономический от Дэди Слейвс Заканчивает с поражением Счет 6-5 Постепенно новые патриоты сокращают дистанцию между оппонентами, но атака глобально и не должна что-либо сокращать. Это оборона, как правило, должна найти возможность сократить дистанцию по раундам и попытаться взять не намного меньше соперника. Здесь же новые патриоты, конечно, могут выйти, например, даже на 9-6, что для атаки будет являться хорошим счетом, но... Опять же, достаточно спорное увозъключение. А, неплохая хаешка, кстати, сейчас прилетела в зигзаг У Сомчика 16 КП, но не от хаешки, а просто от попадания, видимо, Джейди в него попался снайперской винтовки куда-то в ногу. Ю забирает Нефору, Кровь минус подорва 4 в 4. Ну, есть, конечно, есть, конечно, да, два кила от Take Me. Саншайн забирает Take Me, есть информация по КТ спауну. Сомчик а, на ноге прибегает и ставит бомбу. Но бомбу надо было ставить, учитывая позицию Хакуна Мататы, все-таки под длину, а не э, так, как она поставлена. Потому что, ну, преимущественно, в общем-то, бомба, можно сказать, стоит под зигзаг. А все игроки атаки сконцентрированы как бы на длине. То есть, достаточно просто выбить парочку соперников и спокойненько... Раздефать пачку Но игроки обороны этим заниматься не планируют 6-6, временная ничейка И новые патриоты вроде как сумели Сократить дистанцию Догнали соперников И теперь, наверное, будут выходить На какой-то рабочий счет для себя ко второй половине Ну, конечно, Дэдди Слейвс Это не боты, и они не будут, в общем-то, делать То, что им говорят их соперники Они будут делать то, как они сами считают нужным И какие-то же ведь Все-таки а, предпосылки К Этим шести взятым раундом были, я не думаю, что это шесть взятых раундов на Кураже по после Тускана, который они сыграли очень хорошо и очень результативно, выиграв его. Потому что, ну, Кураж не может так быстро закончиться, да и куда бы он улетел. Обе русские команды, да, в общем-то, по флагам вполне себе заметно, я думаю. Флаги для висят а, по центру экрана. А, нефора. Хэдшот по Падоре. Подорва с гранатой взрывает Нефору. Ситуация 4 в 3. Атака в перевесе. Но это, опять же, неудивительно. Учитывая количество и качество девайсов, которые были обороны. Кровь ваншотом добирает Ю. И теперь уже атака вырывается вперед. Вот теперь, по идее, я скажу, что на карте Dust 2 все происходит вполне стандартно. Ну, конечно, если мы говорим про стандартность В рамках этой самой карты да? То есть, например, если бы это была бы Инферно То это была бы как раз нестандартная ситуация Но для Даста нормально Когда атака берет больше раундов И, в JD сделал entry по Нефоре Хороший минус, отстрелил опасного игрока тем самым, как бы, помог и немножечко усилил свою команду. Два минуса на приеме точки Б еще и минус на длине. Воу, воу, воу. А, проблемки создались. Серьезные достаточно проблемки. Хакуна Матата 1 в 5 забирает JD. И вот сейчас как раз-таки и надо брать и тащить. В общем-то. А, Хакуна Матата, как вы помните, я, я говорил, что заруинил, по сути, своей команде а, Тускан отчасти. Потому что я убежденно, утвержденно считаю, что новые патриоты Тускан играли четвером, И Хакуна Матата присутствовал только для численности. Но уж никак для полезности. Пора, как говорится, изменить все. И выиграть карту Даст-2. Но Хакуна Матата считает, что не надо им карту Даст-2 выигрывать. Поэтому, конечно, такое не выигрывает. Ну, ладно. Справедливости ради. 1 в 5 он и так бы с огромной долей вероятности не выиграл. Даже если бы это был бы, например... Нефора, да, да любой другой игрок, кроме Хакуна Мататы, на этом сервере не так много игроков способных выиграть 1 в 5. А пока у нас временные ничейные результаты, счет на начало второй половины будет 8-7. Сейчас мы узнаем а, в чью пользу. JD минус со снайперской винтовки, Нефора минус JD. Разменочка. Разменочка у нас определилась, и после этого размена пока непонятно, что атака хочет от этой карты, и скорее всего это будет... А! Да! Ничего себе, скорее всего, это будет А Там у нас, оказывается, невзирая на огромное количество Игроков обороны, атака в наглую попыталась Поставить пачку и более того Поставили пачку Саншайн открывается в зигзаг с ножом Сильно Учитывая, что а, здесь запросто мог находиться один из оппонентов. Как-то с ножом выбегать это, по-моему, очень спорное решение. А, тем не менее, Саншайн разменивается. И новые патриоты все-таки выигрывают первую половину. Хотя я считаю, что 8-7 это не победа. Я считаю, что 8-7 это едва ли не ничья. Исходя уже из этой мысли, я считаю, что мало раундов. Новые патриоты взяли. Должны были ну, 9-10, может быть, забирать. Но уж точно не 8 но зато теперь рабы, рабы Дэдди отправляются Господи, зачем он так жестко придумал вот вообще название для своей команды Ребятам не обидно будет, что я их пол полвечера рабами называю? Надеюсь, нет Ну ладно, рабы и их белый господин Дэдди По результату пока что идут 1-1 Ну и вторая половина я вообще не знаю Это просто какая-то сейчас угадайка будет Очень сложно анализировать и вообще высказывать какие-то хотя бы даже предположения, учитывая, что я отчасти, наверное, согласен с Радой и изначально предполагал, что это будет 2-0. Вопрос просто в чу калитку. После увиденного Инферно я подумал, что новые Патриоты выиграют 2-0. Но после Тускана, который просто сделал камбэк года, так сказать, и вернул Дэдди Слейвс в игру, я теперь вообще не знаю, как оценить карту Dust2, которая и так является самой рандомной, самой... Непредсказуемой карты из всего маппула. Пока же атака вот делает, ну, я не знаю, на мой взгляд, глупость. Они опять пытаются играть медленно. Ну, не работала на инферно. Плохо работало на тускане. И все равно из раза в раз медленные выходы. Ну, в принципе, да бог бы с ним, если им так удобно. И это... По их мнению, приведет их к победе, так пускай играют, конечно. Ну, у Саншайна есть Дигл, Крейзи, Алекс на юспе. Минус тейк ми, кровь забирает подорву, и Дигл сейчас, по-моему, упадет. Да, и Дигл падает. И Дигл падает, и все. Как бы все, раунд заглох. Почему раунд заглох? Потому что 30 секунд до конца раунда надо срочно бежать, всех убивать. Очень сильно и серьезно потеть. А потеть времени-то не хватает. Залетает флешечка в сайт, хорошая, кстати, флешечка, Crazy Алекс. Ну, тут, опять же, без позиции, бомба лежит на просвете. За ней крайне будет неудобно открываться, крайне неудобно будет ее подбирать. При любых раскладах вещей не хватит времени ее поставить, потому что никто не даст спуститься и подобрать бомбу. Таким образом, новые патриоты забирают девятый матчпоинт. Ну, что еще хотелось бы сказать? Обычно, когда команды меняют сторонами карту в целом, вы, возможно, не, по не поняли сейчас, поэтому я разжую а Когда команда в слабой стороне выигрывает, а в сильной проигрывает Это говорит о том, что команда, ну, не сильно хорошо играет Если уж так мгновенно говорить Я всегда был в этом убежден Потому что, ну, хорошо играющая команда никогда слабую сторону а Вернее, никогда сильную сторону не проиграет Значит, в чем-то есть косяк И этот косяк определенно складывается в том, что команда не знает, как правильно играть за сильную сторону То есть они не ощущают всех э, плюсов, всех плюшек, которые сильная сторона дает Но Вот сейчас, в первой половине, по сути, можно сказать, что новые патриоты, в общем-то, понимают, как играть на дасте Хотя с натяжкой Uh, хочется верить, что Дедди Слейвс тоже знают, как атаковать грамотно. И что самое главное, они подберут ключи к обороне своих соперников, потому что соперники как раз вот любители поаркадить, любители uh, по uh, приходить в гости к своим соперникам, так сказать. И вот очередной приход, <laughs> так сказать, от TakeMe, попытка разменяться и. Да, в глаке патронов больше, чем в Юспе, поэтому с Юспа надо попадать чаще Джейди забирает Тейк Ми, в результате Тейк Ми не успевает покинуть позицию Минус от Нефоры Еще один минус от Нефоры Подорва забирает Хакуну Матату Опять, опять Хакуну Матата в своем амплуа Кого же еще могли бы убить, кроме как э, его? Ну, последний игрок атаки находился на миду, уже учесал, очень быстро, кстати, учесал под банку. Здесь перестрелка э, навязана с нефорой. Бомба у Подорвы, но хп очень мало. 29% здоровья, нет девайса, и Сомчик уже бежит встречать соперника. Перестреливает его, и это одиннадцатый для Патриотов. Девайсы. Дорогие мои друзья, девайсы начинаются, появляются и превращаются либо в победу в раунде, либо с огромной долей вероятности в поражение во встрече в целом. Здесь вот вопрос стоит, как мне кажется, ребром. Либо команда выиграет такое, либо... Ой, Хакуна Матата! Неожиданно! Неожиданно. Я, кстати, пропустил момент, когда он приобрел АВП. Поэтому для меня это стало как раз-таки неожиданностью. Я думал, там не будет каких-либо снайперских дуэлей. Но JD открылся неудачно и попал не в самые хорошие таймеры. он думал, что соперник будет эм, пробегать или пытаться что-то прочекать. А там, оказывается, снайпер по-прежнему караулил позицию. Ну, тем прекраснее этот матч становится и тем интереснее будет этот раунд. АВП в руках Ю... И он пытается контролировать мидл Это, конечно, очень хорошо Но он, скорее, не мидл, а зигзаг, простите Потому что ну, На миду уже подорва Мид игроки обороны и так уже фактически потеряли И тут можно, кстати, следом а, пить, Потерять Что? П потерять а, точку Б, правильно но кровь очень по таймингам оказывается на миду, делает сразу два минуса. Моментально, кстати, переводится на мидл и пытается сделать там еще один фраг. Туда же отправляется нефора, не зная, что там есть снайперская винтовка. И вот теперь уже Хакуна Матата думает такое: ну ага, там АВП. Значит, кто должен бороться с АВП? Конечно, я. И погибает от рук Крейзи Алекса, даже не увидев снайпера вражеского. Ну, здесь как бы не косяк уже Хакуна Матата, если что. А то опять подумайте, что я э, что-нибудь пытаюсь ему вменять, ув... так сказать. 8 секунд до конца раунда. Понятное дело, что здесь поражение. Снайперская винтовка, кстати, сейвится. И это тоже сумасшедший плюс для Дэдди Слейвс. Потому что самый дорогой девайс, который только может быть и самый в теории полезный. Который может быть, э, ну, так сказать, кэшбэкнулся. С предыдущего раунда. Не завидую ему, когда он будет в записи пересматривать этот best of three. Главное, чтобы в себя потом не ушел от такого количества критики. Ну, почему? Я считаю, что сколько бы критики не было, ее надо принять адекватно. А, да, Юх играет. Так я же сразу сказал, что Юх играет. Ну, это очевидно было. Тут по движениям сразу видно, что два разных игрока играют. Если бы это был Best of 1, то я бы еще бы мог бы не угадать, кто там играет. А то, что тут играет Юх вместо Take Me, это было очевидно сразу. Потому что как Take Me двигалась на Тускане и как Take Me двигается тут, это, ну, абсолютно прям два разных стиля игры. Джеди со снайперской винтовкой открывается под длину в надежде там кого-то забрать. Соперник, кстати, очень быстро ретировался который находился у Косова. Uh, на просвете быстренько туда убежал этим, просве... этим хитрецом был Хакуна Матата. Все-таки не могу играть слишком уж плохо. А что такое? Что такое? Вы болеете? Если да, то не болейте. Восстанавливаете? Скорейшего вам выздоровления. Uh, ну что, ну давайте я тогда буду Тейкми называть юхом, раз уж uh, сама Алина подтвердила, что это играет он, а не она. Поэтому будем называть Блин, как-то грубо вещи своими именами Поэтому будем называть людей своими никами Вот так Пока же численный перевес кстати, под эту флешку было бы очень неплохо Занимать вообще-то длину Ну, ладно, с запозданием Все-таки Сомчик Господин Сомчик Вылетает-то как, смотри, разваливать, а Не, ну вот тут вот я, конечно, вся Все, прям сейчас обижусь Вот сейчас прямо обижусь Потому что сказал я, выздоравливайте. Радо пишет, выздоравливайте. А значит, спасибо только Радо. А мне спасибо не надо говорить. Хорошо, хорошо, ладно. Хорошо, я запомню. Я не злопамятный, но запомню. Ладно, шучу, конечно. Естественно, не обижаюсь. На такие мелочи вообще глупо. Обижаться это надо быть ребенком. Чтоб на такое обидеться. А я уж вроде как... Не, не маленький мальчик, так сказать Ну что, прием точки Б от Нефоры и Хакуна Мататы Хакуна Матата, аж целых три кила Вот она пошла, ответочка за предыдущие Спасибо, Саш, да ладно, ну, ну не Теперь это уже звучит как будто напросился Сейчас было бы просто уместно написать в чат э, Смеющийся смайлик, как вот это сделал Радо И что-нибудь типа там, например, упс И все Да, так как бы я же говорю, как бы ну, Ничего страшного Самый лучший комментатор мира. Султон, ну уж это прям очень сильно. Наверное, не мира, но может быть в 1.6. Я, может быть, и неплохой комментатор. Ладно, соглашусь. Кровь. Дабл -кил. Три игрока атаки остаются в составе. А я все правильно прибавляю туда? Да. Да, да 14-7. Блин, че, Дэди Слейвст, хоть один раунд в атаке будут забирать, нет? Хаешка и Хакуна Мата труп. Два хп слетело. 2 хп слетело всего от хаешки. Какой фейспам? При том, что был -то сколько? 9, по-моему. Да, осталось, кстати, 4. Но все, да, Хакуна Матат. Оп, не фора! Ничего себе! Просто на морозе без гранат, без всего забегает. Такой э -э -э, и разменивается. Крейзи Алекс минус Сомчик. Ну, здесь со всех сторон стреляют и из щепок, и из окна. Крейзи Алексу по барабану он расстреливает всех, кроме крови. Кровь! Все-таки одержал верх, ну потому что он сначала открывался в окно и Крейзи Алекс не ожидал, что его оппонент выбежит тоже из дверей вместе с Тейкми, ну с Юхом, точнее. Так я еще, так я еще не дописал. А, -а, а, все, все, понял, понял. Ладно, ну девочкам простительно, на девочек вообще в принципе не нужно обижаться, а -а -а, даже если они действительно что-то обидное делают. Ой, Джейди, а что с Джейди? Опять хитрить пытается. Понятно. Скорее всего, наверное, был флешки. 3 Три килла от Сомчика, дорогие друзья. Два килла от Ю, который просто стоял на девятке все это время и расстреливал в спину всех. Вообще жесть какая-то. 19 хп у Саншайна, дорогие друзья. И если он сейчас умирает, то умирает вместе с ним надежда на взятие хотя бы одного раунда. Ну? Я молчу, дорогие друзья. Минус нефора, один на один с Хакуно Мататой. Ну, Хакуно Матата. Я, честное слово, держу за тебя кулачки. Вот прям сейчас сижу и держу кулачки. У-у-у. Shit, man. God 15-8, дорогие друзья. Не получилось. Обидно. Не честно, честно скажу, жаль. Жаль, что Хакуна Матата не затащил, потому что сейчас, если бы он это сделал минус, вся критика, которую я в его адрес посылал, вообще была бы нивелирована тем, что он затащил решающий раунд. Ну, что поделать. Не идет сегодня, действительно. Вот Радо прям одновременно вместе со мной написал, ну не идет у него сегодня игра. Ну, что поделать. Хакуна Матата разменял, однако, погибшего Юха. И 4 в 4 с потенциальным выходом через длину на точку А Почему потенциальным? Потому что, ну, тут как бы еще надо подготовить Для того, чтобы выйти Но мув, кстати, очень интересный от рабов Дэдди Пришли на длину втроем Раскидали гранаты И убежали Ну, в результате, конечно, это будет сплит-пуш, да? То есть, как, он, как вы видите, это зигзаг плюс длина Но длина, особо-то не будет идти да и зигзаг, и зигзаг тоже. Особо идти не будет. Три кило откровить, же иди последний один в два. И вот он Хакуна матата, дамы и господа, бабам, как говорится, бабам, все-таки затащил. Затащил Хакуныч Мататыч, красавчик, как говорится. Дэдди uh, слейвс. Ну, это плохая игра за атаку на карте Даст 2, честно. Вот при всем уважении, объективно, это вообще не игра в атаке. Один раунд. Сыграли сколько всего, получается, там, 8 и 1. 9 раундов сыграли, и из них взяли только один. Это очень слабая атака. Но вот Тускан хороший. Тускан выиграли, но там, конечно, есть тоже за что зацепиться, и там можно...